Всем привет, с вами был Ассад Михаил и только зашел с почты, с нашего почтового отделения. Сегодня получили посылку и судя по размерам, скорее всего, ну, наверное, так и есть, это свет, кольцевой свет для фото-видеосъемок. Заказывали его в прошлый понедельник, сегодня у нас вторник, то есть, скорее всего, он пришел уже вчера, то есть на восьмой день посылка уже была получена после оплаты. Итак, вскрываем вместе с вами его. Кольцевой свет нам нужен для фото-видеосъемок. И уже сегодня мы его опробуем. Сначала по отзывам у покупателей, то что им доставляют в данные посылки курьерами, но почему-то нам вот доставили по почте. Посылка. Маги целая, непомятая, удивительно для почты России. Да, свет вот такой вот коробки. Теперь давайте посмотрим, что у нас внутри. Что имеется внутри? А внутри у нас в коробке есть чехол. Наш чехол. С ручкой на плечо регулируется длина данной ручки то есть удобно будет переносить свет на плече и так давайте скрывать дальше здесь сразу из боковых карманов достаю показываю у нас имеются 4 четыре отражателя таких вот для желтого цвета для теплого и для холодного прозрачные белые еще в кармашке у нас имеется блок питания сейчас все, подключим, сразу все. в одном кармашке у нас пусто еще у нас есть штатив да не сказал данный кольцевой свет был заказан акции, как он там Тимол или не помню данная акция была вот как выворачивается, то есть он был заказан за 5 800 или 5 900 тысяч рублей. Все жаловались то, что хлипенький штатив, что лампа отлично светит, но штатив хлипенький. Об этом сейчас мы с вами убедимся или нет, в принципе. Я сейчас покажу штативы света, которые, которые сейчас у нас имеются. И мы сравним штативы. Давайте сейчас сразу вытяну на полную. Сколько здесь всего длина штатива? Должно быть много. То есть почти 2 метра, если я не ошибаюсь. Да, вот на всю вытянутую. Ну, да, конечно, не такой устойчивый, но для лампы, я думаю, что будет отлично. Пока упаем его. Это если на всю мы его вытащили, если нет, то уже значительно устойчивее ведет, себя ведет. Сама лампа и все, коробка у нас пустая. Давайте посмотрим, что у нас есть в лампе. Сама лампа. Крепление. Так, надо найти крепление еще сюда для аппарата для телефона. Возможно, оно где-то здесь или, возможно, его нету в комплекте. Сейчас мы узнаем. Как обещано, 240 маленьких диодов. Сразу подключим. стоит, ну сам в себе не упадет свет, То есть, стоит хорошо. снизу сбоку у нас э, есть диммер, он же ковыкал и диммер. так и, и и у нас отсутствует в данном комплекте вилка от блока питания сюда подойдет, как видите, разъем самый простой, вот как на компьютере на компьютере блок питания. Сейчас мы найдем такой провод и подключим. Так, проверим точно. А нет, есть еще карманы, оказывается, на замке. Вот. В комплекте у нас, я уже расстроен, хотел расстроиться, что не полная комплектация а просто-напросто не проверил все карманы Есть у нас держатель для телефона Сейчас его попробуем, как он работает Есть у нас как раз тот самый провод Есть у нас держатель для аппаратов, для экшн камер крепление с такими вот, вот такими резьбовое крепление тоже сейчас попробую. так и есть еще один карман такие вот скрытые карманы один получается карман без молнии и два кармана с молниями То есть большая сумка все теперь точно все по бокам никаких карманов нет отлично теперь давайте проверим работоспособность нашей лампы для этого мы возьмем ее в розетку. Отключим пока имеющийся свет. Итак, первый запуск кольцевого света. Очень ярко. Давайте сравним кольцевой свет по яркости и обычно. Сейчас я его опущу. Он видно. У кольцевого света приятнее ярче свет, белее. Но это опять все зависит от лампочек. И приятная как раз вот особенность его это димирование. Здесь у нас можно только выключать выключать частично здесь мы регулируем диммером так давайте теперь поставим установим диффузоры или как они называются сразу с выключенным светом стало темно отмечу что при работе данного света кольцевого нет никаких посторонних шумов от работы блок питания если лампы вот эти вот э, обычные студийные чуть-чуть слышно работу то есть на камеру не будет слышно но самому слышно то от этого света сейчас вообще никакого звука нет без шума прозрачный вот какой свет стал он стал ровнее из-за того, что рассеивается немного о, вот этот вот рассеиватель. Теперь давайте поставим оранжевый. Он у нас будет давать теплый свет. Ссылку на продавца скину в описании видео, может кому-то будет интересно. Пробуем желтый рассеиватель дает такой теплый теплый свет посмотрим для чего он может пригодиться так у нас имеется вот такой вот выступ на самом свете для крепления для крепления резьбового соединения такого или вот такого для телефонов имеется крепление вот такое вот у него резьбовое соединение с шайбой и э, такое квадратное основание имеется шарнирное крепление тоже резьбовое здесь у нас затягивается здесь также под резьбу и затягивается и для телефона устанавливаем телефон и зажимаем его итак как я понял сначала мы то есть, еще что я заметил, в комплекте нет инструкции. Сначала мы проводеваем сюда крепление. У нас. Сначала проводеваем крепление с основанием квадратным, затягиваем, все, получили у нас резьбовое соединение. Для того, если мы хотим установить сюда камеру, фотоаппарата или экшен камеру то нам понадобится вот это крепление для того чтобы чуть-чуть увеличить площадку по высоте вот увеличили затянули все здесь шарнир его можно чуть-чуть наклонять установили если мы хотим сразу телефон установить нужно открутить это крепление и подключить крепление для телефона прикрутить какую сторону срезьба идет правильно мы подрегулируем вот берем наш телефон ставим, зажали все, он будет снимать то есть вот в таком состоянии у нас для телефона предусматривается крепление в принципе вот и весь обзор данного света хотел еще сравнить штативы сейчас сравним штативы Давайте посмотрим на штатив еще раз, который нам пришел. Вот он такой вот толстый. Единственное, в местах соединения он уже будет немного играть. Здесь все более-менее так твердо. Теперь посмотрим на штатив, который вот от э, такого обычного света. Он значительно тоньше. Сейчас их вместе даже поставим. Вот, значительно тоньше то есть еще попроще так что считаю для такой ценовой ценового диапазона вещей штатив в принципе нормальный если нужен более дорогой штатив то я думаю не проблема будет поменять его поставить уже на другой штатив этот кольцевой свет ну, вот и все в процессе использования, если будут какие-нибудь э, еще фишки э, выявлены, э, какие-нибудь лайфхаки, при каком освещении, на какой яркости лучше получаются фотографии или снимаются видео, все вам дополним, расскажем. Всем спасибо! Итак, сейчас у нас включен наверху, э, включена наверху только люстра, также с диодными лампочками. Сейчас покажем разницу с включенным и выключенным светом. Сейчас выключен, включаем димером и чуть-чуть сейчас фокусируется. Меня слепится, сэр. Вот теперь посмотрите, какое у нас качество картинки. Нет, ну если честно, глаза открыть уже сложно, они сразу слезят. Сэр. Ну конечно, мы включили ну, на все. Убавляю. Так лучше? Ну так, конечно. Вот все и картинка. Сильно, но можно подальше отодвинуть и приблизить просто камеру. Это и теперь без. Не сделал. Ну и теперь э, поставили фотоаппарат. Как я и говорил сначала, поставили проставку с шарниром поворотным для того, чтобы регулировать уже угол э, уклона фотоаппарата. Э, и сняли видео уже с э, разницу с и без. Сейчас вставлю его. То есть вот так вот у нас стоит фотоаппарат. Отлично, кстати. Но ну, необходимо будет пройтись э, все шарниры, все узлы проверить на затягивание, чтобы она, ну, чтобы кольцевой свет, чтобы сам штатив у нас стоял. Покрепче. еще замечание которое я сейчас только что нашел если вы хотите для того чтобы штатив держался по так жестче не нужно выкручивать на полную длину каждый отрезок штатива если позволяет вам высота если не на всю нужно вытаскивать то лучше все четыре отрезка вытащить буквально на две трети, на или на две трети, так он будет держаться прочнее, нежели на полную вы, вытянуть. А, протянуть штатив здесь не представляется возможным, так как везде а, стоят клепки, поэтому сделать с ним ничего нельзя. Поэтому аккуратно пользуемся, вот в данном случае я нашел для себя фишку в том, что не вытаскивать на полную длину данной отрезки.